И всем снова здорово, ребята. Я тут вот что подумал. А, не сегодня ли нам выпустить последнюю серию Saints Row 3? Saints Row The На Escape назад. Мы, как вы могли тут вспомнить, мы, это мы на лавовых островах вроде как. Пирс с нами все еще. А, не-не-не-не-не-не. Не Пирса Джонни. Гет. Гет. Ну чё, где? Подъемчик тут. Ай, блин, лава. А, тут подъем. Потом будем проходить, как вы могли вспомнить, наверное, и заметить. Вспомнить, да, вспомните с моих тогдашних вчерашних слов, то, что мы будем проходить Saints Row 4 через несколько. Через немножечко, немножечко, немножечко времени. Мы будем проходить с вами Saints четвертую Ну, конечно, если у меня. Пекарня позволит, как бы. Хотя, нет. Это процент последний. Отчистить все вы. Осторожнее! Осторожнее! Джонни! Джонни, ты чё? Чё с тобой, Джонни? Потом второстепенные миссии будем проходить. Иди. Брось меня! Это последний. Теперь ты можешь сорвать ворота. Так это же наши цветы у нас еще и остались, ребят, тут. Не будет ли выбора тут? Со вчерашнего дня ну, я как бы записываю все серии экспромтом. Поэтому установить заряд. Они, как всегда, эти громилы всегда не умеют ходить. Всегда не умели и сейчас не умеем. Ну и уж, ребят. То, что мы не умеем ходить. Под конец серии я узнал про то, что тут есть русская озвучка. Не русские субтитры, а озвучки русской тут нету. От... найдите ну, и молитесь, чтобы взорвалось все. Ага. Пим. Это, блин, по меркам Голливуда, Лос-Анджелеса. Идите в логово Киллбейна. Килл кого? Ворота взорванные. я иду на мостик. Внутри рассчитывай только на себя. Удачи, любимая. Ха-ха-ха-ха... Идите в логово Килдейна. а а а а а а Ржака! Багги? Вы серьезно? Это багги! Я слышал, ток ч, ч? Так сейчас, ток ч? Теперь тебя ждет поражение. Земля обречена. Обречено! Это ты обречен, генерал. Неужели ты думаешь, что ваше отребье может меня остановить? Мои друзья умерли, чтобы я тебя убила. Ты не убьешь меня, ты знаешь, не знаешь правды. Я. Я твой отец. Ч? Это невозможно? Нет. О, мне нравится мысль. Как тебе нравится мысль умереть на марте? Как тебе нравится, если ты мысль? Сейчас ты сдохнешь, Киллбейн. Сейчас. Киллбейна, ладно, сюда. При... Бежит он сюда... Я ему вот так вот сделаю. И вот... А -а, а. а, это Эти кристалл магмы? Точно, кристалл же магмы ему дают, или Или орианский убэйм. Иди сюда, килл, сынок. Килл, папа. No, no, no, no. Атаковать килбенном. <razuted> <tripe> <talent> <small> Потом на стриме, короче, будем играть в полную версию. Килбэ, ну иди сюда, дайс! Маленький. Как состояние скапандра? думаешь, меня это остановит? Так. Еще посмотри, как ты сгоришь. Ах. Ну, мы с вами, ребята, под конец этой под конец этой игры нашли, как озвучить, как включить русские субтитры. Мы с вами, именно под конец этой игры, чё-то не знаю, ребят, почему мы так под конец сами этой игры только узнали, как включить их, русские субтитры эти. No. Килбэн, иди сюда. Эдди, иди, иди. Эйди, Килбэн, праяр, иди сюда. атаковать Тубейна. Ты мне столько боли нанес. Честно говоря, ребят, вот реально. Столько боли он мне нанес. кликатель по мышке 3000 тут с вами я клик по мышке, как бог только немножко подольше потому что Ай, блин. Наверное, надо когда он под ними, под этими кристаллами с мамой, с магмой. Это, наверное, надо. О, во. Вот, вот в этот час кинем. Нет, присоединяйся ко мне. Мы будем править землей вместе. Всегда этого не будет. Даже если ты мой отец, реально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А мы, кстати, реально, ребят, даже про маму этого главного святого, главного святого у меня в игре не знаем. Как ее зовут? Ничего она делала при жизни, ничего она делает сейчас, ничего она делает при смерти. Никогда мы про нее даже не знали сами, ребят. Ничего она делает сейчас, ничего она делала при жизни, ничего она делала при смерти. Где Бин, так. Где Батя наш, короче, сам провозглашенный? И все это, оказывается, это, это, не, не ведь реально, если такая, если бы такой сериал бы реально существовал, то я бы пошёл бы на него, я бы реально каждую серию бы ждал на, на канале СТС, я реально бы, каждую серию бы этого, такого сериала «Светы в космосе» бы ждал бы, и всё, и просто бы, не дожидаясь, хотя нет, стоп, у Килбейна больше Чем, честно говоря, мне чем у Олега с Олегом больше всякого добра. Доброго. Пускай не порадуются святые. Uh, oh, you <laughs> know, <laughs> <laughs> <laughs> Не-не-не-не-не-не-да что интересно, чем был после Мне хотелось жить на Марсе, спокойно жить, держаться подашь от бед. Но мне вдруг попалось Мне вдруг попалось как попалось черт черт идем не до строка стоп черт <сорвать> <сорвать> это как вот реально сори I... прости я еще раз получится так начинаем заново готово приготовились right, и народ все умайся <сорвать> это еще сделки на финал и начали гастрофон <сорвать> Даже это конец! Это это конец самой клевой игрушки, которую я помню, которая на моей памяти Гастеры в космосе пройдено. Пункт за 110 тысяч! 33 уровень авторитета! Изменение панды! Теперь ваши могут быть космические. Проток зомби, гет, мозги! кукла ним надувная кукла пройдено костюм в туалет пройдено <свят> <свят> предмет космический скафатор теперь есть гардероб тоже важен марсоход есть в гардеробе это конец основной серии игры конец основной игры под названием Saints Row 3. Ну, но, но основной, основной, это основной игры, но не конец всей истории этой девушки, святого нашего. Не конец, не конец, уберяю вас, это не конец. 30-47 уровень и урон огня качаем. Урон от огня есть. Урон от огня 2 есть. Урон от падения нужно еще прокачать. Урон от огня 3. Урон от падения... Урон от огня 4. Урон от падения. легкий как пёлчка. Надо прокачать тебе весь урон. И все на Enter пройдено. На карту нужно. Ай, блин. Или это... Это основная компания Пирс. 40. А, не-не-не-не-не-не-не, ребята. 141 тысяча, 150 тысяч, ребят. Так, ну теперь можно... Операции банды ставить. Эм, назад, надо, назад, назад, назад. Нет? Да. А, вы опять играете в шахты, да? Да. Черт, возьми, пирс. Ага, приезжай на базу, есть важный разговор. Эх, фу. Штаб, квартиру святых. Я, про миссию миссию может пройти повторно, чтобы посмотреть. Я эту, на именно сейчас это, эм, я проходил, я спас, сейчас спас Шаунди. А если бы я выбрал бы тогда Киллбейна? То есть, что бы я делал бы, если бы я выбрал бы не Шаунди, а выбрал бы, к примеру, миссию Киллбейна убить? то чё был бы? Я реально сейчас даже специально даже для вас пройду эту миссию заново, чтобы узнать, что было бы, если бы я выбрал бы пройти миссию и убил бы Килбэйна. Этого Прайера. Так, у меня... <плых> И скупаем, кстати, ребята, не забывайте, мы с вами скупаем недвижимость. В этом городе скупаем мы всю недвижимость. Поэтому, так, табуляция еще надо будет недвижимую недвижимость купить. Вот эту вот, ну, не, ну. Надо вот сюда вот, короче, нам побежать. Мы с вами скупаем бестилпорт. купим весь стилпорт ну мы в этой в этой в одной в первой концовке спасли шаунди мы выбрали честно говоря ну шаунди ну, и шаунди чё а сейчас будем попытаемся ребят с вами мы в этой концовке убить килл хотя может быть и не пойдет такая концовка игры игру не чё бум нет. Не ну а сейчас реально, ребят. Хотя мне кажется, что если мы сейчас с вами убьем килл Бэйн, то такой потрясающей концовки не будет, как тогда, ту, которую мы спасли Шаунди. Сейчас посмотрим, что будет, если убить килл Бэйна, кстати. Убили, мы в тот раз не убили Киллбейна, в этот раз убьем, попробуем хотя бы убить его. Дальше мы будем проходить с вами четвертую часть, потому что у меня уже четвертая часть скачена, четвертая часть уже сентроу есть. У меня на, на ПК. Вот, наверное, вот поэтому сентроу 3, кстати, так сейчас и лагает. Но... Не, не, на записи, конечно же, я про то, что лагает на записи, торм... подтормаживать немножко. Вот, по... наверное, вот поэтому и она, ну, у меня такая подторм... подторможенная немножко игра. Ну и сейчас... Надо было бы, надо было решать быстро, ребята, а я как бы в быстрых решениях, ну, сам понимаете, что выберу Шаунди, потому что она, ну, как бы, наша, это, протеже. Протеже с главаря святых. Короче, потом будет Saints Row 4, и, и еще будет именно от меня будет эм, дополнение Saints Row 4. Во-первых, Enter the Dominantrix, приход Доминантки. Потом, во-вторых, будет How Saints э, Save Christmas, спасали Рождество. Короче, как святые спасали Рождество, надо же узнать. Интересно же, как святые спасали все же Рождество, а? Как это случилось? Не, ну сейчас мы, ладно, сейчас мы нашу девушку спасли. Пирста, я знаю, что тут будет дальше. А -а -а. Нам нужд точка. В дела станут совсем плохи. Звучит неплохо? А, с самого начала... С самого начала, ребятки, начинаем мы эту игру. Ага. Чрезвычайно тщательен, Оляжа, будь пожалуйста, по тщательнее, а? Супер тщательным, будь пожалуйста, а? Ничуть опять не мильнее, не пришибли. Где? Пирс! Черт, Чё? Че? Это без субтитров совсем что то как-то скучно стало. Вот это вот... Сейфенфорс Это Мы не спасли тогда Шаунди, а? Ты что было бы? У нас потом по концов бы изменилось бы. Наши русские переводчики, конечно, молодцы. Такую фразу завуалировали, как факов. Там тичело. Как отвались за, как отстань фразу за или как шок и трепет. Ай, син, у меня мышка тут не, не в нужном месте, так скажем, находится, она, ну, она на диване как бы, а я, ну сами понимаете, короче, рядом. олежа лежа гипер от, от гипер лежа помогай мне. ох <sighs> Олеж, спасибо. Добиваем, добиваем, добиваем, добиваем, добиваем, добиваем, я сказал. Ну, черт, мы опять меч будем с вами, короче, проходить эм, по несколько раз, потому что, ну, опять же, я не включил, во-первых, не включил субтитры в тот раз, когда мы с вами играли, в первый раз, точнее, меч проходили. Ну, и сейчас не включил, не... Сейчас чуть включил, но что-то я немножко отвлекся. You know really На поле Брани. Короче, про пройдем потом Saints Row 3 на максимально сложности сложная Потому что мы эту, эту игрушку, честно говоря, с вами проходили на сложности не очень сложная Нам наплевать на этих на Килбеновских На Лучидоров нам наплевать, короче Нам палит пасть на Лучидоров. Ни из кабанов никто не ушел, ни из этих, ни из... А, нет, точно, я же на другое коплю, на этого, на этих пролег... Я все вижу, квадрипер Олега. Дупер, супер, дупер, дупер, дупер. И поэтому всех Олега я... А если бы мы выбрали бы убить Тюлбен, ты чё бы это и поменял бы? Ну, только концок была бы не такая, и все было бы. А в чем в основном было бы точно так же, как мне кажется. И игра бы и так-так продолжилась. <плёк> Блин, у этого парня есть кошка специально, чтобы гранаты блин пускали, запускались. А так на к нужно подобрать. Этот эм, супер-пупер-огнемёт. Вот и все, Одной проблем меньше. Остались только лучидоры и... Эти... И кабаны. Немножко кабанов осталось. все. Я бу Я буду лучидорф назвать мексиканцев, потому что ну, они реально мексиканского происхождения, ребят. Пирс, ты где? Ч-то Пирс постоянно умирает, а Олег нет. Честно говоря. Бабулю Гамильтон убили. Убили бабулю. Я против вас сейчас в и, и головорез Килбен, и Кабана. Головорез, я вас сейчас против вас в спай, потому что, ну... Перда, елочкин кошка. случай я и покупал себе гранатомд но я его а, официально потратил весь а ч ты делает маргенштерновский свинья а ч ты делает маргенштерновский сва швайн а реально вот так вот у меня вопрос потом возникает Каждый день новый бой. Другой день другой бой. Так, а где брату? А Пирс, Пирса что ли завалили еще раз? Пирс. Прячемся, давай, прячемся, ребятки, прячемся, ребята. Ага, социопатичная натура. И в этой игре, и вообще, во всей игре, во всей жизни. Я не социопат, я не социофоб. Я просто, ну, не люблю, когда мне во мои ошибки лично. Эй, Пирс, сори. Так. Ой, Пирс, сори. Я не заметил, что ты... Пирс! Дёшкин И район практически очищен. А! Это же не конец после вас. Оставляй. Олег догонит вас, его ждать не надо. А, ребят, мне глаза чесать, что-то. Непонятно, что. А, дальше там место будет, где мы с вами, ребята, зомби-гона. ты это практикуют, Олег, ну наша брат как мерблин, братишки есть. Вылези на берег, нам так мы на той стороне, да, мы на той стороне. Хорошо, на той стороне мы Арпес лей Лейда. Да, мы на той стороне Арпи Слейда. Изи-пизи, лемонс-пизи. О, Олежа, ты что делаешь? Мы в эту тачку могли бы сесть. И все, и кабан против кабана бы сражался бы, блин. Эй, Пирс, сори, сейчас. Важно. Так, да, блин, ешка-кошка, Пирс, ну, блин, ты где, а? В этот тач садимся, Пирс. В эту машину садимся. Ага, ты прям читаешь мои мысли. Последняя миссия этой игры. Я не, не думал, честно говоря, что она будет такой, ну, нелегкой. Мы в тот раз спасли с вами, ребят, Шаунди. И в этот момент, в этот раз мы попробуем с вами другую концовку. Да, тут оказывается несколько концовок, а я не знал. Ай, проехались по мосту по Готэмскому. Тут, оказывается, не одна концовка, а тут две, оказывается. Даже, я бы сказал так. Потому что я реально не знаю, сколько тут концовок. Бежим бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, в другую сторону. Вот в эту сторону, Пирс. И Олег, бежим в эту сторону с вами. Ребята, бегите. Желательно... Желательно, конечно, было бы, чтобы они за мной бежали, но... Так как, может, они за мной бежать, то... А если мы не спасли же с вами Шаунди, а? а если мы с вами Килбейна убили бы, и все, Если мы с вами Эдди. этого Эдди Прайра.. Фраера. Эдди Прайра, убили бы, то что было бы? Я вот реально насчет этого начал задумываться, ну и. Бостикс! Бостекс.. Это берите бост... Пирс, вставай. Игры локализованы на русский, ну, практически все. Практически Sensor 1, Sensor 2. Ну, конечно, там нету русской озвучки, ну, потому что, ну, озвучку не завезли как бы на русский язык, потому что в России эту игру не особо хотели покупать. Да, и тем более нафига нам нужна игра про еще одного автоугонщика, если у нас уже есть великий автоугонщик. Да убивай мне его, пирс. Куда бежать, Олежа? Ты здесь, так, Хорошо. Еще двое. А один сет, дни, там остался что ли? Все, бежим. Обратно. Обратно бежим, я сказал. Побежали. Боссом вели. Это ваша специальная военная операция Перешла все границы Кто-нибудь так бы нам сказал бы Всем бы Всем бы сказали бы Что это ваша специальная военная операция В Киеве перешла уже все границы Президент Президентства Украина соблюдает нормы Ай блин, Женевской конвенции Блин, а мы ч, мы нет военнопленных я конечно как все обыватели вижу но слышу новости не знаю что может быть это не новость была а может быть это факт был Ну. вот go tanks? устраняем танк сейчас а! пирс, пирс, пирс, пирс, пирс, пирс, пирс, пирс, пирс, пирс, Вставай, пирс, пирс, пирс, ты пирс, чё? ты пирс, чё? ты, Ты ты Ты... Ты пирс, пирс, пирс, Ай! Блин! Опять же! пирс, Не пирс, вы мертвы, ага... Ч посмотрим? Не, ну ладно, мы с вами уже прошли на одну концовку Saints Row 3 эту игрушку. Мы с вами практически прошли на одну концовку из двух возможных. Сейчас будем посмотрим, если не спас. Сумушаунди, отопляюсь на поле боя. Ага, хорош парня, Олег. Правда, были бы у нас все Олеги такие. Самосъятный... посмотрим, если мы реально побежим этого Эдди Прайру устранять и Шаунди прощай будет. Прости, прощай. Ну ты мне с тобой не по пути, Шаунди. Сейчас. Джам. Есть. и бежим, берем, ну, не, не не не Вот, вот это вот надо кибер пушку. Или можно АР55 взять. Наш кибер пушку. Отсюда уже. приду себя, ну, надеюсь. И. Конечно. Сейчас будем реально. Если бы я бы не спас бы Шаунди, а поехал бы к этому Килбену устранять в аэропорт. Ладно, чем район? Я им помогаю. Олегу помогаю, Кирсу помогаю. Не, ну, мне бы, наверное, если бы я выбрал бы вместо Шаунди и выбрал бы остановить Килбена, то некоторые цветы бы меня поняли бы, наверное. И некоторые бы простили бы. Потому что, ну, реально. Он затрудняет нам, ну, жизнь. Буквальненько так. Не, ну, я все равно, конечно, выберу позже... Ладе oh. Вот они все против святых воюют. Сейчас реально, мне кажется, что святым очень просто, очень крупным повезло, что. И целые 4, 4, 4 части классические четыре части конечно ой пирс шкин кошкин точно пирс сори пирс братишка извини сейчас я к тебе прибегу ай-ай блин ай. Так, ребят, ладно, короче, мы с вами позже эту миссию пройдем, потому что, ну, я сейчас <фух> кое-что буду другое делать. Угу. Опять же, будем скупать весь бизнес стилуотера. Точнее, стилпорта. Так, мы тут есть, тут в механику надо заехать будет. А, нет, стоп, это же последняя миссия, так? Почему тогда я так механику заезжаю? Мне же нужна миссия, так, три пути апокалиптичный Дженки. Ехать на эту миссию надо, на самом-то деле. Джейн, поздравляю, как лидер святых выездленный для участия в Кубке Дженки, который проводится в этом году, проводится в седьмой раз. Вы должны встретиться с нами как можно скорее. Удачи вам! Эмм. Удачи мне. И вы, как лидер святых, должны в этот раз встретиться с нами. Удачи вам. Блин. Ваш некошный, ребят. Так, стоп, надо на тап. Способности, возвращение скорости скорость возрождения прорастает быстрее быстрее так две руки пистолеты дурная слава моргенштерн 2 morning star это morning star это не Моргенштерн штерн это morning star Морген... morning star 3 а дальше дурная слава полиции это на 35 уровень требуется ну нет денег то у меня есть мне нужно 25 уровень чтобы навык карманник М -м, 3000 на упадальщик, ну и улучшенный бег, конечно же, улучшить, улучшенный бег, быстрее, на 25% будет дольше, и улучшенный бег 2, на 50% дольше, и на 100%, на 75% дольше, и на 100% дольше, улучшенный бег на 100% дольше, ну у меня все, у меня денег не хватает, Сейнс 4 сейчас, короче, будем ждать. Будем проходить с вами. Ребята, мы... Только я в эту игру, эту серию закончу. И сразу же пойду для вас сделать специально Сейнс 4. Потому что мы реально уже Сейнс Роу 3. Буквально всю прошли. Только без русски, без русской озвучки. Я немножко тут вам позвучил. Конечно, может... Ай! Миллиметража! Два колеса, три метра. Короче, ребята, по... давайте пока что на этом остановимся. И давайте всем пока-пока. Увидимся с вами в следующих сериях. Наверное, уже Сэнцоу 4. Пока-пока, ребят. Покеда. До скорых встреч, ребятки.